Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark, в этом видео я вам расскажу о новом интересном проекте, проект называется Bitcoin Company, это у нас токен, тут есть приложение, есть стейкинг, очень интересный проект, сейчас мы это все быстренько рассмотрим и вникнем поглубже, в общем, это у нас как и кошелек получается, приложение и обменник, и с помощью данного токена можно будет и стейкинг включить и также обмениваться другие э, криптовалюты. Также в будущем они подключатся сюда еще и маркетинг. Будет все это в биткоин компании. Сейчас уже много чего интересного добавлено. Сейчас мы об этом будем смотреть и разговаривать. Как говорится, они тут команда профессионалов с большим опытом работы с финансами. Это уже неплохо у нас. У нас самая основная миссия это распространение знаний у них о криптовалюте. Также у них обучение криптовалюте базовый, не более расширенные. Там будут потом у них такие уроки с небольшим прайсом. Помогают частным лицам и предприятиям использовать возможность подключить к себе криптовалюту и пользоваться криптовалютой. Небольшие фотографии есть о том, что у них уже есть офис э, с логотипами совсем. Ну, для начала, я думаю, это неплохо. Э, потом у нас добыча. Как и здесь работает э, полностью. Все это у нас идет обучение. Операции торговля. Криптомат. мгновенная покупка с помощью наличных. Как вы видите, можно оформить подписку. У них подписка. Не 5 копеек стоит, 150 евро, но с другой стороны как бы немного. Это у нас подписка на один год, здесь вас будут вести, обучать криптовалюте, так вот подойдет для тех людей, которые сейчас только новички и пытаются освоить для себя что такое криптовалюта, там торги, монеты и тому подобное. Базовый курс, средний курс 300 евро уже стоит. И как вы видите, здесь у нас показывается, какие токены, какие ICO и тому подобное уже более углубленно. Также есть локация, где они находятся. Можно посмотреть на Google карте. Полноценный адрес, почта данного проекта и часы работа работы с 10 до 12.30 не знаю, неужели 2,5 часа или это до 12.30 скорее всего ночь. на 12 ночи они работают, до пол первого как видите, в и в воскресенье их офис закрыт, они не работают дорожная карта у них довольно таки развернутая Многое они уже прошли уже выпустили приложение есть в 2020 году будет у них открыто в Италии своя локация новая потом приложение и потом разработки и продвижение дальше по европе тоже ближе к концу этого года партнер у них Crypto Hub. уже неплохо а, что такое стейкинг машина получается здесь можно купить минимум там допустим 100 монет и поставить их на стейкинг и получать 10 процентов от вложений или же взять там максимально количество до 100 тысяч монеток биткоин компании биттокена 10 процентов получать его в месяц ежедневные кредиты есть проценты комиссионные вознаграждения также реферальная система здесь есть и как они говорят программа будет действовать до тех пор пока не будет выплачено 50 миллионов токенов я думаю это проработать еще долго и также тут еще такие небольшие ремарки идут существует штраф в случае 20 процентов выхода на капитал 80 процентов капитала будет выпущено немедленно то есть они могут в случае чего открыть свои резервы и выпустить основные токены что тут идет у нас дальше трейд продолжительность аренды, то есть э, стоимость аренды для трейдинга, тут много чего интересного они решили подобавлять в плане трейда и тому подобного. Майнинг, рассказывают о майнинге у нас тут, э, закупка оборудования и тому подобное. Ну и конечно же курсы в их онлайн магазинах, а, также социальные социальные сети Discord, там тоже очень много полезной информации можно будет получить. Предоставлять целенаправленную консультацию по созданию токена. То есть, они вплоть до того могут вас научить и вести с вами бизнес, пускай обучающий, что вы сами сможете создать свой токен и полностью его с нуля построить и запустить. Довольно-таки глобальный проект, который максимально развивается во всех отраслях. Ну, в принципе, неплохо. У них уже для начала все сделано. Если зайти на Azerscan, всего можно встретить 500 миллионов токенов. Сейчас 74 а, ходлера у нас получается. 33, 333 транзакции. Показывают последние переводы, куда она, как у нас работает. То есть всегда можно отследить ваш перевод. Как работает а, Bitcoin компании стейкинг машина, вы подключаете MetaMask, либо EtherWallet, напрямую, когда подключаете, там вписываете, там, допустим, хотите купить там 100 токенов, там написали 100 токенов, нажимаете там купить, либо потом включите реферальную систему, у вас с кошелька эти деньги спишутся, и автоматически у вас будет работать система, по которой вы сможете потом полностью все отслеживать. Как видите здесь потом баланс появляется. И можете наблюдать то, как вам будет капать обратно деньги. Каждый месяц по 10% от суммы вложения. Ну и конечно же само приложение есть. Оно есть как сейчас для Apple техники, также для Android. Это у нас как и кошелек получается. И курс можно посмотреть, графики, то есть много чего интересного. И, соответственно, сразу же и обменник. Удобный кошелек. Trust Wallet. Как вы видите, отзывы о данном кошельке идут отличные, хорошие. 155 отзывов. В общем, ребята, проектик интересный. Я думаю, мы будем более детально рассмотреть данный проект чуть позже. Как бы идейку я вам подкинул. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу данного проекта. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем следить за проектом, за новостями, за его развитием. Ну а на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.